типа обахнуть по нам тактичную ядерную избровую. Нет, скорее всего этого не произойдет. И это не произойдет, потому что, скорее всего, в ближайшее время Украина будет уже частью НАТО. А НАТО будет уже частью Украины. Уже потом на это, знаете, если незаконные референдумы становятся законами, то что мешает а, без всяких документов принять Украину в НАТО? Ну, вы же понимаете, что это длительный процесс, но если референдумы это длительный процесс, то стать частью НАТО это тоже быстрый процесс. Вот так, это, так же к этому можно относиться.